Я сегодня захожу, мне говорят, ой, как вас зовут? А с Лизой мы питом, как сэказваты? Красавица. Красавица. <свеч> Я сегодня восточная красавица. И, а Источная красавица, Днес? Да. Спасибо. Ну, немножко расскажу о поездке в Казахстан. И мало что расскажешь за поездку в Казахстан. Мы поехали, чтобы получить разрешение официальное на выезд. И по-твоему, мы заполучим официального разрешения за Потому что мы получили разрешение от Болгарии э, на получение гражданства. Получим мы разрешение от Болгарии, дополучим получим болгарское гражданство? Но, э, дело в том, что когда нам дали разрешение, нам сказали: вам нужно отказаться. От казахстанского гражданства. от казахстанского И оказалось, что это не так легко. И <связывается> ну, в смысле, это и в физическом мире не так легко физически святные но как оказалось, что и ну как бы может быть в душе нашей тоже не так легко. И на это ну. Потому что все-таки это наша родина, За что где мы выросли. Наша родина, когда это израшно израшно. Ну, и мы, наверное, больше года э, готовились к этому психологически. И повечу, это иготых, мы психологически. Вот, ну и слава богу, мы поехали первый раз в ноябре. дух мы там не успели. Ну, и пришлось нам еще раз поехать, вот уже и <ожи> в январе. И вот знаете, брат Николай, да, он говорил о том, что они сегодня делают флешмоб и казать, правят флеш дарят любовь и благодарность э, Болгарам что и, любовь и благодарность на и знаете бог тоже открыл нам что нам нужно будет поблагодарить казахстан и казахстанский народ и бог не казать, что не, что благодарим казахстанский народ. да и знаете бог мне показал что можно это сделать в лице одного человека. И Бог мне, Букасыч, можно его направить в лицо на один человек. Да, ну я это... это у меня... я концовку рассказываю наше путешествие. Рассказываем большие края на нашу путешествие. Да, и мы выбрали последний день, чтобы была суббота, мы вылетали из Астаны. И избрали твоего дня последний день суббота, -то долетим в Турцию. Да, и а, я решила... у меня подруга моя, yes. самая близкая. Казашка. И мама близко близкая прядукка Казашка. И в принципе я как будто бы имела вторую маму, это ее маму. И я снимах все да. И я созвонилась с подругой и говорю, мы бы хотели, ну именно вот поблагодарить твою маму. Я не знаю, как это можно сделать. Особенно их на прядук это сис когда каждый может, даже как пригласим, пригласим куда-то. Она, украла, не она капене, сказала: нет, нет, только к нам домой. Ну, тебе саму при нас Ну, я <свят> знаю, что в Казахстане такое на чай зайти. Казахстан, а ты у тебя на чай? Ну, в интернете есть такие фотографии, <свят> в Казахстане зашли на чай, а там <свят> стол ломится. у тебя на чай, удачи, мастей пыль на Вот, <свят> я попросила, пожалуйста, <свят> по скромному нас встрети. Ну, а с гибом по скромный начин, да не страшно. Вот и. Мы сказали им, когда сидели за столом, мы, мы сказали им слова благодарности казах за мы им определенные вещи, на благодарность. за то, что она вложила в меня за упределение, и сказали, за -то что за твое какой сказали, что под вашим лицем мы благодарим весь казахский народ. И казах, через да вот, на казахстанский народ вытащила нам кучу подарков. Тя из <laughs> много ударится. Да, я к тому, что вообще благодарность она творит чудеса. И иском да тот чудеса. А, вот вы знаете, мы воздаем славу Богу. Не славу на Бог но о, благодарность людям, которые для нас делали что-то. Поэтому важно быть очень внимательными ну, друг к другу, к людям, которые делают что-то в нашей И жизни. И важно, чтобы мы были внимательны, около нас было какое-то правильное, что за нас. Что... Вот. Ну, мы приехали в Казахстан. Да, мы в Казахстан. И вы знаете, вот самое главное, что Бог нас так, вел мы видели всегда руку Бога вот на протяжении этого времени и присягал тот во в, в видах на Бог знаете вот, не о, когда приходят к Богу было был период когда говорили приходите к Богу у вас все будет вот классно и вообще". Маша так период, казаха, Бог, и вперед куда наряд при но, когда мы идем к Богу приходим при Бог, не будет легко я но Бог всегда будет с нами Но Бог с и он будет помогать разрешать определенные ну трудные ситуации или проблемы то да что не у нас все в жизни легко тогда у нас нет роста в живот, нямаме, няма вот ну и мы приехали а, и слава богу знаете что в ноябре месяце к нам в церковь подошел парень ну, мужчина я ну Ари мы сейчас идем нас приглас... мышь где пригласили при в одну церковь и в этой церкви одна подошел мужчина и в та же церковь удивляешься вам нужны... вам нужна помощь э, с документами <говорит> и то и попытали не требует помочь с документами Геннадию пастору подошел. Геннадий? Он говорит да, наверное. И то да, Богу, be. что он подошел потом ко мне. Богу, после я говорю, конечно, ну трава помощь. Ну потому что все очень делается медленно. Да, что Мы с контактами. Не И он сказал, когда будете лететь в следующий раз, заранее меня предупредите. И, И то я за Казахстан, другие И знаете, слава Богу за него. Потому что, ну, наверное, если бы не он, мы бы еще 3-4 недели были бы в Казахстане. Вы знаете, я верю, что Бог делает определенные вещи, но Он это делает через людей, пока мы на земле. Поэтому в Исаии написано «Я искал человека». И сейчас Бог говорит, я ищу человека, чтобы сделать через него какую-то работу на этой земле. И Бог всегда оказывает, что тысяч человек задан направить, чтобы работать на этой земле. Я увидела том, что вот этот человек услышал Господа и подошел к нам. И я с видом славу этого в том, что этот человек ищу Господа и идет при нас. Да, и на протяжении всего периода мы, вот когда шла задержка, вот ну, мы к нему... Обращались, И старались. тот не напрягать, но, слава Богу. Мы то же человек. А, вы знаете, Казахстан это удивительная страна. Казахстан твоя удивительная держава. Вот мы приехали туда как будто бы вот заново. И мы там все Было минус 22? -22 градуса. Но за месяц до этого было минус 36, и мы очень молились, чтобы потеплело. Этого, месяц <laughs> этого, там было минус 36, и не вот. с сил на симолих мы достали Да, слава богу, приехали минус 22 было. Слава богу, был -22, но мы с тобой были... Мы вообще, что такое морозы. Но не мы вышли из аэропорта, я даже перчатки не достала. Из и с лязах мы что ты дури не извадишь свой территориал. Мы вышли и ждали машину. И слезахме, Через 5 минут я вся промерзла. Из тел, руки да? у меня так замерзли, такая мрозных, что еще недели две-три у меня болели суставы чё, на, на руках. С, э, Да. И знаете, что я представила? А Когда-то на территории Казахстана было очень много лагерей. много лагерей. Затворы. В основном story. это а, для политических заключенных. Для За а, заключе... а, да. Это а, с Украины, с России. От Украины, Россия. А, с Поволжья, немцы. От, от Чеченцы, Чеченцы. С Дальнего Востока, Карибии, э, Дагестанцы, Чегистанцы. еще, в общем, со всего Советского Союза. Союз. Я представила, вот их привозили туда в вагонах для, ну, как бы, для животных. и представляете человек выходит за зимой. Человек вот на то же студ и Вообще, каким нужно было быть, обладать желанием жить, чтобы выжить. И какого желание доживет требует это иметь. Да, поэтому... Э но знаете, я я верю, что одна из причин, почему на территории Казахстана в 90-х так стали разрастаться церкви. Ну, верным чиновник причините, за что произошло в 20-х годах на территории Казахстана запущенных удалось разрастаться церкви. Потому что там была пролита кровь и верующих тоже. Что-то там в ссылку. И была пролита кровь, то и наверное, что тыкуду собили из пратанили там. Потому что в нашем городе церковь Наше на пять тысяч посадочных мест зал. Има церква за Это самая большая церковь на территории всего бывшего советского союза и, и знаете меня очень тронуло, есть фильм, Много один фильм. он рассказывает о лагерях то я рассказываю за жен врагов народа и заженитые на врагу на народа. То есть туда отправляли э, женщин, там собили исправленные женицы, политических заключенных. На политические затворницы. А, а как этот фильм называется, Андрей, помнишь? «Алжир», алжир То да. есть фильм снарича «Алжир». Да, а «Акмолинский лагерь для жен э, изменников родины», да. «Акмолинский лагерь заженитые на изменениях». Да и э, знаете в этом фильме очень трогательная такая картина, в трогательна картина э, когда э, местные жители, жители они э, подсылали своих детей тела, и дети кидали что-то в заключенных женщин и, в, в, в жени, и э, заключенные думали что они камни кидали и, и один ребенок Дете, потому что э, они их отправляли с детьми с туда. То есть те са били изпращени с детьми. Взяла, взяла и попробовала э, этот камень. И твой дете купит этот камень. И говорит, это же твердый творог. И те, той казва, что это твёрда э, извара. И они тогда поняли, что им кидали еду. И туговатые разбрахачи своим храна. Мы... Э, вы знаете, нас в последний день тоже неожиданно... Э, да, неожиданно... Э, это был Курт, Курт. Твой Курт? Нам дали Курт, э, мама моя, моей подруги. Майка, это на мой это прятал э, Вас кидать или раздать? Сейчас Анечка... Даст вам, чтобы вы попробовали, что это такое? <звы> ну, кто не рискует с новой едой, берите маленький кусочек, кто уже у нас дома пробовал. А? Много да, Он соленый. <звы> соленый, да, он соленый. Ну, то есть не надо его в рот брать полностью, Прямо его да нужно по чуть-чуть кусать. И, знаете, во время Второй мировой войны… Во время Второй -то святой войны. Ну, мы все знаем, что в Среднюю Азию э, уходили эшелоны детей э, э, э, оккупированных территорий. И в Средней Азии собили спрашивать, не они дети. Да, там. и очень много детей спасли от голода именно в Средней Азии. И в Средней Азии собили спасение много детей именно да, там. То есть такая эта, хлебосольная страна. И знаете, мы молились. Э, вот уже среда. Ведь еще с среды. На субботу у нас самолет. Суббота и махмые полет. А документы не готовы, а Документы ты не бяха готови все осте. И э, мы пошли на молитвенное. И не увидух мы на молитвенное. И молиться. И за пошных мы до да молим. И естественно я стала молиться. Я говорю Господь, ускорь, пожалуйста, процесс. И я, я сим Бог дал ускорит тузе процесс. И, вы знаете, знаете я, я вижу определенное год. видение. Я вижу что как будто бы моя пуповина, <говорит> э, и, и болгарская земля. И эта И моя пуповина, она становится шире и шире. И, и, и соединяется с, с болгарской землей. И с землей. И Потом я вижу следующую картину. И я вижу, картина. что моя пупа, пуповина с казахстанской землей. И она становится меньше и меньше. я стала все помало и мне приходит в духе, что тебе нужно ее а, разрезать. Ну, что я, я рассказывала предыдущую историю для того, чтобы вы поняли, что ну, оно не, не, ну, не легко было мне. И твоя история, лес, ну? Но я понимаю, что Бог нас перемещает, и мы, дал, мы э, жители неба, правда же. И мы не должны привязываться к чему-то. И, и я мысленно беру ножницы. И, ножица, и обрезаю пуповину и тази пуп на вечером мы приходим идваме, и я получаю смс и получаю что ваши документы, готовы, ваши документы готовы завтра идите в ЦОН забирайте утивайте, ги ну, мы утром такие радостные С встаем, и едем в ЦОН в, в, в това мяско. приходим говорим мы такие-то такие-то наши документы готовы, наши документы са готовы. нам говорят откуда? Нет ваших документов. И ты коза чиня Мы такие ну, вам Кто вам звонил? Ну я промолчала, не стала выдавать секреты. <свят> ну мы стали продолжать молиться, уехали через час нам звонят из ЦОНа и говорят я ваши документы молим, пришли. Если один час не козаха чью документы не саду То есть мы получили СМС до того как вообще документы. Получил сообщение, приди, документы досадушли в... Вот, ну, мы такие радостные, я забрала свое разрешение на выезд. А говорит, да вы, Пожалуйста, задержитесь. Да, говорит, вам нужно выписаться с военкомата. С военного учета. Список войне учат. Да не <соединяя> да. И, в общем, мы опять сдали документы. И Ждем. пятница. Чакам, пятница утро. Пятница обед. Петок, ну, а в субботу убед. у нас вылет. А в субботу имаме полет. И я опять пишу, Вячеслав, у нас проблема. И <соединя> пак пише, Вячеслав, имаме проблемы. Он позвонил в военкомат, там забыли они. То есть свободив военную мясо. И он говорит, все, езжайте и в военкомат, сами заберите. Ну хотя это запрещено. И не кажа до да утедом и пак да Идите там. к начальнику военкомата, возьмите и отвезите сами в ЦОН. Да. Кажа мне до се учитаем сами там до да утедом до времени. Ну то, да есть, нас, документы, знаете, да, у нас все так было вот прямо. И вот, притык. Беше, беше на время. Да. И знаете слава богу мы получили большое благословение конечно в казахстане очень мы гулям благогословением в казахстан знаете мы видели э, ребят вот нам было по 20 чем-то лет бях мы нас мы ну, такая группка была мы в циркву и мы встречались и каждый имеет свое служение и мы свое служение каждый состоялся как личность всякие вещи состоял к пошел свое призвание свое призвание тоже <связывая> <связывая> <связывая> в астане мы были в семье с пятью детьми и мы вспоминали как трудные времена мы вместе проходили и, трудные времена вместе, и знаете очень было приятно они сказали у нас с вами только при... хорошие воспоминания и говорили, видите вот эта вазочка? И казах, и ваза это ваш подарок подарок Ну я вообще не помню, ну, а не помню. Она говорит, не помню ты привезла творожник в Ти... этой вазе и сказала это вам вазочку оставьте В той, в той комнате висит картина которую вы подарили. В картина вы в, этой кар... в этой комнате еще что-то в я знаете хочу сказать что люди запоминают? Запомнят? Послушайте сейчас внимательно. внимательно люди не запоминают какие-то большие собрания. Не собрания. Люди не запоминают какие-то большие мероприятия. Меропри... События. Люди запоминают мелочи, а, древние, которые мы делаем ништа, для них за по откровению Божьему. По когда Бог нам вкладывает это не сердце О, мы когда начинали церковь новую на одном, в одном месте в заезжал за одной бабушкой и было за 80 лет и бабочка то, сегудинь, она уже не почти ничего не видела. На вот я честно говоря думаю может быть этой бабушки вообще не надо это. но когда мы переехали уже спустя 10-15 лет. Некогда люди они, и сказали, мы наблюдали. Как пастор приезжал за этой бабушкой каждое воскресенье. И хора Это нас в Азии Что мы решили ходить в церковь. 4 на церковь? Понимаете, люди наблюдают за нами. Они смотрят что мы говорим, как, как мы себя ведем, как содержим. И очень важно слушать нашего Господа. И много важно слушаем наша Господь и быть послушным Ему и тогда будем послушнее на Небу. даже когда нам что-то не хочется Дали делать когда то что низкое мы даем сейчас такое Евангелие идет что все легко в Господе всегда и вот и такого Евангелие, что всё легко лесно я вам скажу, что судя по нашей жизни ну с этой нашей живёт распинать плоть надо, как Павел говорит, я каждый день распинаюсь как указывал Павел, требуем распылить свой топлут в секи день да и еще можно телефон я там немножко накидала. А, да. И вы знаете, мне буквально вчера. Помните Олю Шевченко из Одессы? Да. Она в группе Прославления пела еще в тоне. Помните ли Олю Шевченко здании. от Одессы? А, Анечкина подружка. Привет, как а. И она мне написала недавно, По что. Скоро меня а с... Буду до снимки. Да, снимки. И она мне написала, что э, написал? мы в юрте, в юрт. э, и она говорит, вы знаете, Казахстан нас очень поддерживает, казачи, Казахстан а, консульство Казахстана во многих городах, да, вот она юрта, в многих городах поставили юрты, где мы можем, где люди могут погреться, и как вы думаете, что... И попить чай, чай. Да, вон, она мне сняла юрту. Чами и пройти снимки. Да, и я думаю, ну прям к, нашему, к нашей теме. И... Это изнутри, и это внутри, потолок, да, это, это сверху, да. Ну горе. так как казахи были кочевниками, они жили в юртах. Можно и дальше, казахи да? Казахи соживели и в юрты, собирали и юрты, и, бегались, сибирали, да. и, и вот сейчас в Украине в, в городах поставили такие, там еще есть, поставили такие юрты. И всегда в Украине в некую городовец сложили эти юрты. Да, и где люди могут погреться. Когда это могут до сих пор вот, поэтому я думаю, там еще с Олей фотография должна быть. Вот у нее даже шицу прям как у нас. как у нас. Да. И да, большая высокая юрта. Да, и она пишет, что ну вообще вот эти вот очень трогает вот это отношение. твои отношения много дукошма. Что мы можем прийти туда и. Чем можем да там согреть свои души и достопримыть Вы знаете, в каждом я верю, что в каждый народ Бог вложил что-то особенное, хорошее. Я всякий народ Бог вложил нечто особенное. И, наверное, мы тоже, как представители разных народов, можем внести в Церковь и в Царствие Божие что-то особенное и хорошее. Ни в следующей, ни какого представителя ты представителей людей на различных народе, можем давнисьем нечто свое, особенное в Божье тут Царство. Аминь. Важно узнать, что, Господи, я могу э, внести, что, что. Ну вот Эди уже сказали сегодня. Он служил домом, гостеприимством. Эди служился свой дом. Потому с что это очень важно, когда ты попадаешь в новую землю, чтобы кто-то открыл свой дом когда и сказал. Когда ты попадаешь э, в новую землю, добре души, да. утвори свой такой, что-то, такая же добрые души. Поэтому давайте будем открывать свои дома. и, и еще домоверь. помните Гульшару, да. Помните ли Гульшара? Она передала э, вот эти вот конфеты Тя... Казахстана. Да, да, это из Казахстана. Она еще попросила От, меня Казахстан... купить что-нибудь к чаю, но я забыла в следующий раз. <laughs> да, поэтому Пашке не давать, он уже с утра съел. <laughs> <laughs> да, это очень хороший шоколад. Твой много губов шоколад. Да, Иди, ты был на армянской земле? Иди. Вот, можно, можно. Ну, в принципе, я закончила, да? Давайте я вот так передаю. Эди, я передаю тебе микрофон. Добрый день. Добрый день. На армянский паревтис. На армянский значит паревтис. Добрый день. То я а хочу да продолжить откуда Наталья спря. Иска... Шест... А, я хочу продолжить оттуда, где Наталья закончила. Я родился в Българии. Второе поколение. Второе поколение. И у меня армянский происход вам да я не говорю что просто показать кто я ну но, да да но я хочу вам сказать чтобы вы гордились оттуда откуда ви вы вышли. От казахстан, ви от Украина, от... Ви от Русия. казахстан из россии из украины Аз от Ар... от... Не от Армения, но я не из, из армении но у меня есть такой происход. за что почему я говорю это приди где-то больше 25 лет назад лад наступа Преди от 25 лет Господь мне говорил в сердце. Бог проговорил в мое сердце. Проблем и на море, и Когда у меня была большая проблема и я пошел к морю, я всегда хожу к морю. И, там му се и я пожаловался пожаловал Богу. И за первый раз Бог мне проговори проговорил голосом внутри меня. С, сила, че се даже. с такой силой, что я испугался. И мне Uh, Он мне сказал: не беспокойся, не волнуйся. Ты на на английский Ты будешь проповедовать обо мне на армейском и на английском по всему миру. Армейский? Не, армейский. А, армянский, не арменский, да. Армянский. Да, еврейский, может быть, и я некий. У меня есть друзья евреи, может постараюсь. Но за что указываю это? Зачем я говорю это? Оттудова на сам пошлых да читать армянский. А тут с того времени оттогава. я начал читать на армянском. Библия, я У меня есть армян... Библия да на армянском, дома, и я, я ее читаю. читаю. Така, а, да армянски, я, я могу провести простой разговор на армянском. Но, но, да но проповедовать для меня это звучит фантастично. Език, стар, это очень трудный язык. Така, и Всичко, да доверим на Бог. но вопреки всему нужно довериться богу вчера имах разговор с пастор армянский а, зачем я все это говорю вчера у меня был разговор с армянским пастором и да со и, да и, и у меня есть мечта с моим сыном посетить армению чтобы посмотреть что делают сушеные шо, абрикосы. Где делают сушонные абрикосы? Да. А, това ешьигара, забира се, искам да видя корените на, на моето наследство. И мне хотелось бы увидеть корни моего наследства. И естественно, да видя тая древна земля, която не се е предала въпреки всичките на атаки. И увидеть землю, которая не издалась вопреки тяжелым испытаниям. И поради Христос е устояла. И только благодаря Иисусу Христу она устояла эта земля. Та разговора вчера с пастера и этот разговор, который мы провели с пастором. Мы давно с ним, раз, с ним харитик, разговаривали и я, каждый раз мы говорили, ой, я хочу поехать в Армению, но, <laughs> но никак не получалось. Это мое желание. И, какого случая, вчера казва, в и вчера он меня спросил, когда ты Поедешь в Армению. И что-то у меня внутри случилось, я сказал в апреле, когда станет тепло. Но он сказал нет, ты приедешь в марте. Потому что будет встреча верующих армян, армян по всему миру. И может быть там ты познакомишься с людьми, с которыми должен познакомиться. в Сирия знаете, что? Сейчас у меня еще в сердце есть желание поехать в Сирию. Знам, да знаете, там, на там, там тоже говорят на армянском. А там загинали около, между души, там погибли около от пяти до десяти тысяч. Людей. И за что да да И сейчас я получил ответ, почему после того, как я был профессиональным профессионал музыкантом, я стал строителем. Да къщи, които са Потому что я могу поехать в Сирию и построить дома, которые были разрушены. То, что можем да за Чтобы мы могли. А, а, приобрести сердца для Христа. Я И я верю, что в Армении я встречусь с сирийскими пасторами. на в Сирии. И поеду евангелизировать в Сирию. Иран. И Иран. И Бейрут. И Бейрут. И вообще, где, нужно, где Вообще, где есть армяне, и туда я поеду. И да ви честно дори да ми от головата, не ми, не много, и даже если не меня сме, убьют меня -то. То как бы ничего страшного как сказал Наталья мы граждане неба и по скорощему завед граждан и, и просто просто <laughs> они <laughs> меня <laughs> отправят <laughs> <laughs> домой Это армянско армянское мышление yeah. но это другой вопрос уже что yeah. да да сила е в и я бы хочу помолиться потому что наша сила в молитве за то, Чтобы это осуществилось. Благодаря.